Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням, к частушкам также нашего канала. Ну ж, сегодня я вам спою опять новые частушки. Послушайте, пожалуйста, оцените. Итак, друзья, как всегда, частушки новые. Пока. Я опять... С чистушки про плохие зимы. Вы позолушите получше, Есть на то причины. Когда дождь зимой идет, а потом морозит, дождь прошел и гололед, травмы приумножит. Вот вам о люди. И зима, что вредит, как может Снег, мороз и холода Что для нас не кожа По природе нам тепло Постоянно нужно Холода лишь это зло Не нужна нам стужа Я охранником работал Далеком прошла, все здоровье я уброхал, От снега не нарушено Когда чистил этот снег Поначалу в радость Исчерпал свой пыл навек Как подкралась старость Сколько снега Чистил я, я даже и не знаю надорвал здоровье я Врагу не пожелаю Эх, хама, ля ля Песни поют для воздрузья Эх, хама, тару-ля-ля Частушки новые друзья Эх, хама, ля ля Частушки новые друзья Эх, хамат, -ля, ля Частушки новые друзья Мой совет всем дворникам Здоровье берегите Чистить снег лишь дуракам Мой совет смотрите Работа эта не на грош Ничего не стоит а деревянный макинтош одеть а ли кто захочет Завывала в юга где-то далеко за лесом Надоела нам зима со своим прогрессом Снега много, снега много, ох, и навалила Ох, истерово зимушка, ох, и шеловливо сыпал снег еще с утра, так довольно часто после снега грянул дождь. Как-то ужасно, вроде бы весна пришла, только не похоже, а зима-то не ушла. Как это не коже, По душе кому-то снег По душе и зимы Кому радостно и смех Смех, блин, без причины Эх, матруля-ля Частушки новые друзья Эх, матруля-ля Частушки новые друзья Тару-ля-ля, тару новые, тару друзья Эх, хама, -ля -ля, ля ля новые, друзья Ненавижу я зиму Последние все годы Это просто потому Все из-за погоды Чьи слова, что у природы нет плохой погоды, Что за взор и почему? Все меняют годы, Небольшие мне морозы, И без ветра нравятся, Когда солнце зимой, Светит улыбается, А когда метель пуга Снегопады валят. Это только дуракам Истины не знают Говорить по существу Даже интересней А зима не понутру Лишь очаг болезней Если сильные морозы Берегитесь, люди Это вам не летом грезы Попасть не будет Так что вывод сделайте Любить вам после зимы свое здоровье пожалейте Я назвал причины Эх, хама, тару-ля-ля Часушки вспел для вас, друзья Эх, хама, тару-ля-ля Часушки вспел для вас, друзья Эх, хама, ля для Сейчас тушуки спел вас, друзья. для вас, друзья. тороль Сейчас спел для вас, друзья.